Здравствуйте, друзья. Ну вот мы снова с вами встречаемся на марафоне для мам. Как вы уже знаете, эта неделя посвящена подготовке к празднованию Международного дня мамы, и мы проводим ежедневно марафоны, и это, это уже шестой марафон, и еще с одной замечательной женщины, и тоже по имени Софья. – Софья, здравствуйте! здравствуйте. – Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий! – Рад Вас видеть. – Спасибо, я, вас... я очень рада Вас, вас видеть. – Я Вас не представлял, поэтому, пожалуйста, представьтесь, расскажите немного о себе. – Прежде чем представиться, я хотела бы поблагодарить Вас за приглашение и поблагодарить Вас за Вашу работу и Ваши книги. Потому что, действительно, ваши книги меняют отношение женщин к себе, к материнству. И для моих клиентов, для многих, это поворотная точка в развитии. И за это не устану вас благодарить. Потому что, как только начинаются проблемы, я говорю, так, берем в руки книжицу, вот, пожалуйста, «Материнская любовь» и читаем. То есть это такое точка отсчета, с которого начинаются изменения. Hello? Тут начали все. Да-да-да. А, а, что касается меня, я психолог, мне 43 года, я жена, мать троих детей, и один из них особенный. О чем не могу не сказать, потому что это накладывает определенное, так сказать, определенное. Определенные особенности и для нашей семьи, и на, на меня тоже. Вот. Ну вот, собственно, все. Живем мы в Москве. Замечательно. Сколько вы замужем уже? Я замужем 15 лет. Угу, угу. Хорошо. Трое детей у нас, дочке 11 лет, уже будет 12 скоро, и двойняшкам мальчишкам 7 лет. Понятно. Понятно. Софья, вы, вы сказали про вначале сказали комплимент моей книге «Материнская любовь». Действительно. Да. Я, когда ее написал, я сделал такую ну, добавку к оглавлению, что эта книга, настольная книга для каждой семьи. По крайней мере, я так хотел бы, чтобы это было так, потому что она очень многим женщинам помогла уйти от проблем, не допустить проблемы или выйти из проблем. И что мне радует, и мужчин обращают на, это, на эту книгу внимание. Я знаю одного мастера, который готовит бизнесменов, обучает их. Так вот, он, у него практически большая часть мужчин обучается на бизнесе. А, так вот он mm -hmm. им в обязательном порядке, говорит, yeah. прочтите материнскую любовь. И вот дядя 40-50 лет начинает читать эту книгу. И он рассказывает о их реакции, о том, как они это проживают. Действительно, действительно. Для каждой семьи. Для каждой семьи. Там где-то эхо, там где-то эхо. Это, а, это. это у меня появилась эхо. сейчас минуточку. Да. Алло, алло. Сейчас. Вот сейчас хорошо. Да, все замечательно. Да. Софья, ну наши зрители ждут от нас новой грани материнства, и эта грань, естественно, у вас есть. Вот мы 6 шестой эфир и 6 граней. Мало того. В некоторых беседах даже несколько граней материнства раскрывается. И я думаю, что у нас с вами будет тоже глубоко и тоже многогранно. И вот вначале я хотел бы задать вопрос. А вообще вот это материнство, это было ваше стремление, мечта, может быть, с детства? Или это что-то родилось спонтанно, естественно, как говорят? как бы. что было стремлением скажите. и мечтой я не я прослушала да вот я говорю стремление создать семью и родить детей это что было у вас это угу. была мечта это было или спонтанно это произошло и когда вы стали психологом до того как создать угу или уже после того, как родились Ваши дети? Да, спасибо за вопрос. Я попробую рассказать очень кратко. Я хотела семью, хотела выйти замуж, просто потому, что так надо. И хотела встретить мужчину достойного. Вышла замуж я по тем временам, достаточно поздно, в 30 лет, 29-28 лет, когда наконец-то встретила того самого своего принца, и э, как полагается нужен ребеночек да то есть у нас было все как заведено у меня не было никогда такого стремления что я должна обязательно родить там, пятерых детей и вот это все я даже троих не очень хотела я думала что двоих достаточно ну, честно говоря вот, чтобы удовлетворить поставить галочку удовлетворить ожидания я не знаю чего коллективного бессознательного наверное что женщина должна родить детей а, вот должна должна выйти замуж, должна родить детей. Сейчас я так, конечно, уже не думаю, и своих клиентов я расслабляю на эту тему, что не все должны становиться материальными. Совершенно не обязательно для счастья. Но тем не менее, когда у нас родилось, когда появилась двойня, и оказалось, что один из них особенный, вот здесь началась трансформация моя. Да, вот здесь я начала совершенно по-другому относиться к жизни, к себе, к мужу. То есть жизнь моя раскрылась невероятными гранями, начиная от трагедии, трагической. Трагическая это была история. Сначала история выживания, потом это была история, так сказать, воспарения, любви, радости, счастья, работы новой. что касается психологии, я закончила, закончила университет. Я психолог по высшему образованию, но в 1999 году я никогда не хотела работать психологом. Это тоже была история, когда мне сказали: иди и ты будешь психологом. И я пошла, но я не работала никогда психологом. Я работала в рекламе всю жизнь. И когда я родила вот этих ребятишек и вот прошла вот этот очень непростой декрет три года, он длился с реабилитациями, с каким-то отношением к себе на, таком, на втором месте. Я на втором месте, даже на третьем, даже на десятом. То есть я носила одежду мужа, и не потому, что он мне что-то запрещал. Мне было неинтересно и не хотелось даже заниматься собой. Мне казалось, что я должна быть полностью погружена в детей. Вот. И на третьем году так произошло, что я заинтересовалась. НЛП, причем это было а, сейчас минуточку. Что... это было тоже, это было тоже дерево, потому что так получилось, что знакомая девочка, у которой дочка с ДЦП, сказала, что с помощью НЛП она спасла свою, свою дочку, поставила на ноги, и мне стало очень интересно, что это такое, я начала этим заниматься и так увлеклась, что до сих пор и не могу остановиться. И, в общем, год я ровно занималась только собой, своей трансформацией. Поняла, конечно, что с помощью НЛП не поставишь ребенка на ноги, но я поставила на ноги себя, изменила отношение к жизни, к себе. И поняла, что я могу не только собой управлять, но и помогать другим женщинам становиться более счастливыми. И вот и я начала развиваться в этом направлении вот так стало психологом. Вы знаете, Софи, вот я сейчас вас слушаю и смотрю, и э, мне кажется, что э, во вашей жизни вот все, все произошедшее, оно не просто не случайно, оно является цепью выстроенной заранее цепью событий, которая вас вела в нужном направлении и привела к вашей к вашему предназначению. А именно предназначение, именно то, которое вы сейчас высказали, что вы с радостью помогаете женщинам быть более счастливыми. То есть вы прошли, вы получили высшее образование психолога, даже не задумываясь об этом, зачем, и даже не желая этого, но вы получили. То есть мир вас привел туда, и вы получили образование. Вы не очень да. Вы не очень хотели замуж, не очень хотели детей и так далее, но вас ввели в это просто. И вы получили семью, и вы получили детей. Вы не очень хотели погружаться в детское, вот это все вопросы и так далее. Да, вообще, да. Вас заставили это сделать, чтобы вы прошли вот эти все уроки. То есть, по сути, вам вот как Максима Горького Uh, университеты uh, по жизни uh -huh. состоялись. Вот для вас состоялись университеты, не только университет, университет психологического образования, но и университеты жизни для того, чтобы вы очень грамотно, мудро помогали женщинам. Я сейчас вижу очень много блогеров, э, очень много женщин, которые стараются как-то помочь женщинам, но зачастую... Это не совсем э, глубоко, это зачастую поверхностно. Э, а вас провели и через классическое образование, и через очень глубокое погружение в жизнь, для того, чтобы вы действительно классно, глубоко, эффективно помогали женщинам. Вот таким образом вас, э, ваша вся судьба и дети вывели вас на ваше предназначение. Вот такое я увидел сегодня. Как вы Спасибо, я конечно соглашусь с вами, я только не соглашусь с тем, что я до сих пор что я научилась радоваться вот этому детскому всему, всей вот этой детской истории. Отсюда и такое есть небольшое чувство вины, когда я не на 100% в них включена, Да, и мне хочется и быть без них, иногда хочется просто их не видеть вообще, ну как бы... И я, у меня и мысли есть и не очень как бы, как, ну не а не очень вдохновляющие, как, как, как мать. И вот, поэтому, мои университеты, магистратура, я еще на магистратуре теперь. Ну, смотрите, магистратура это все равно, это уже большой профессионал. Поэтому давайте сейчас вот с вами за такую короткую беседу попробуем кое-какие задачи и решить чтобы вам дальше было еще легче, еще радостнее. Постараемся это сделать. Вот смотрите, да. какая сила. Угу. Вы говорите, что вам трудно радоваться еще, потому что действительно особый ребенок, он требует особого внимания и много-много сил. И вообще дети, они, согласитесь, они все вообще-то особые ну да. Почему особые? Некоторые особенные, да. да. да. Почему особые? Потому что они э, значительно отличаются от нас своим энергетикой, мироозрением. То что это новое поколение, они, они уже другие. И нам э, приходится иногда не просто. Я это могу с, тоже говорить. Определенно у меня сейчас моей дочери 6 лет, и она мне показывает уникальные вещи. Да. Вот. Угу. Так вот, вот это все я прекрасно понимаю, и вы, опираясь, хочу опереться на ваши слова. Вот в конце сказали: иногда мне хочется уйти подальше и не видеть. Замечательно, замечательно. Это нормальное желание, и я его поддерживаю. Ваше такое желание. Мало того, постарайтесь переговорить с мужем чтобы вам предоставлялась такая возможность сделайте все для того чтобы это было возможно а если вы этого захотите не будете этого бояться не будете испытывать чувство вины от этого а просто пожелайте что это нужно вам для вашей радости вы после такого отлучения небольшого вы с большей радостью включаетесь в процесс. Еще вы больше принесете пользы семьи, если будете постоянно в ней. А вот такими, как говорится, чуть-чуть отключаясь, я это очень хорошо понимаю, я не просто так говорю. Вот моя uh -huh. Диана, она вошла в материнство, вообще в замужество, в материнство, только в 37 лет. 36-37 лет. И, да, и не мечтала об этом, и не хотела этого. А вот вошла потом, потому что, ну, как говорится, пришло, пришло ей. Uh -huh. И до сих пор она uh -huh. не состоялась, как мама, вот в полном таком, знаете, вот комплексе качественной ференции. Но и я ей позволяю, я ей позволяю отлучиться от семьи, отлучиться от ребенка. Я иногда, я часто делаю, на себя беру все обязанности. Вот, например, прошлый год я в конце года, вот в это время как раз, я полтора месяца, она была полтора месяца вне семьи. Понимаете? Она поехала сначала, день рождения встретила там в одном месте, потом в круиз через Атлантику пошла и так далее. То есть мы полтора месяца с дочерью были вдвоем. И это нисколько не ухудшило наши отношения, а улучшило. И ее материнство выросло при этом. Поэтому я вам советую прислушиваться к себе. И вот следующий шаг uh -huh. женственности, это как раз слышать себя и выполнять все то, что вы хотите, то, что желаете. Как только вы уберете чувство вины от этого, что вы желаете необычного, то есть как эта мама хочет уехать от своих детей и так далее, уберите это, это нормальное состояние женщины, которая на пути uh -huh. к своему материнству, на пути к своей великой женственности. У каждого уже своя дорога, у каждого уже свои университеты у каждого уже своя высота. Поэтому а у вас высота большая, поэтому спокойно идите в такие вот э, отключения от семьи, радуйтесь, набирайтесь радости, возвращайтесь более радостно и так далее. То есть вот этот ваш... Такой образ жизни, он будет более э, эффективен и для семьи, и для вас, и для людей. Вы очень многим поможете вот так же не зацикливаться, не чувствовать себя виноватым. Потому что чувство вины – это такая гибельная энергия. Это так, угу. такое богатство, да. оно просто уничтожает личность. Поэтому э, освободить от чувства вины женщину, это может быть, это ваш... Вашей задачи и есть одна из э, таких определяющих задач. Это знаете, вот <связывая> как вам такое мое предложение? Я согласна с ним полностью. <связывая> <связывая> да, конечно. Ну так вот реализуйте, пожелайте, уберите чувство вины. Это вот недавно у меня была на консультации одна женщина, у которой сильно расходятся интересы с мужем интересы именно в том, где ему нравится в одном месте жить, ей в другом месте жить. И uh -huh. э, когда он находится вот в твоем, там, где ему нравится жить, тогда он хорошо принимает и то место, которое нравится жене. Но когда он постоянно живет в том месте, где ей нравится, он ненавидит это место. Понимаете? То есть, э, такая... А я ей скажу, а вы создайте эти два места жизни, только каждый внесите в нее свои энергии, чтобы он, приехав к себе туда, где ему нравится, он чувствовал вашу энергии и так далее. То есть у вас две точки опоры. Создайте их и снимите все напряжения. И все состоялось. И действительно семья зазвучала по-другому. Поэтому идите за своими желаниями. Вы женщина. На этом женственность и раскрывается. По-настоящему женщина так, которая свободно, которая свободно реализует свои желания. И мужчина рядом должен очень хорошо это понимать. Донесите ему мягко, нежно необходимость вашей свободы, необходимость вашей вот таких вот, вот такой жизни. Ну, я что-то увлекся, много говорю. Говорите, говорите. Это, знаете, я почему вам это все расскажу, потому что это важно для очень многих. Да, я понимаю. Очень многие ходят с чувством вины, потому что желания одни, а необходимость жизни требует другое. И вот они маются. Я своей жене даю полную свободу в ее и творческой реализации, и в с дочерью и так далее. Сейчас мы живем на два города, ну и так далее. То есть это, это все, это все нормально сейчас. Сейчас это все возможно. Все патриархальные устои, те семейные, которые были раньше, они уже просто Какаковы зачастую мешают быть счастливыми и радостными. Угу. Да. Ну, вот так вот. Целую лекцию прочитал. Ну да, да, да, Так и есть. Замечательно. Ну вот подумайте, примите вот это. А, а там наши. Вы видите, есть вопросы, может быть, наши слушатели, как, как это реагирует на эту нашу... Они пока только благодарят, ставят сердечки, говорят важные, это важные слова. А вы знаете, у меня был вопрос а, в моем аккаунте, когда я сделала пост, одна девочка написала, спросить у вас, дала мне задание <laughs> домашнее, спросить у вас, как а, а, начать реализовываться женщине, у которой 5 детей, 5 и плюс. Если до... До декрета она вообще не работала. Да, но здесь... Чего начать? Да, вот. Чего начать? знаете, вот здесь самое важное, нужно понять следующее. Она состоялась как мама. И мама в пятикратном размере. Состоялось. Но на качество там, это другой вопрос. Но все равно, по количеству состоялось. Uh -huh. По количеству состоялось, как мама. Так вот, у мамы, у мамы вопрос с реализацией не стоит. У нее все ясно. У мамы uh -huh. за детьми ухаживать. Детей, чтобы были сытые, чтобы были одеты, чтобы были здоровы, Накормить, напоить. И если нужно и поработать ради этого. То есть здесь нет, нет вариантов. У мамы нет вариантов. У нее только угу. определенный, вполне узаконенный, утвержденный веками вот этот набор э, интересов, обязанностей. Согласитесь, правильно? Да. У мамы. Угу. И поэтому женщины зачастую задают вопрос, а какое мое предназначение, а чем мне заняться? Милые мои, сначала нужно выйти из состояния мамы. Потому что у мамы нет интересов, кроме вот того, что я перечислил. И найти какие-то другие интересы мама не может, не сможет. Или найдет что-то такое, типа пойдет там детский сад, там, или создаст детский сад, если финансы есть. Но ну, она пойдет по этому же пути мамы. Угу. А у нее, может быть, другие таланты и другие ресурсы. Может быть, это вообще у нее другой путь. Да, дети детьми, но у нее есть свое. И вот здесь вот для того, чтобы выйти на свой путь, нужно выйти из состояния мамы и стать женщиной. То есть вот я вот вашей слушательнице отвечаю и всем тем, кто нас сейчас слышит и будет слушать еще в записи, уважаемые друзья. Действительно, когда вы встаете перед вопросом, чем вам заняться, что делать, когда вы, мама, сначала займитесь тем, раз у вас возникает такой вопрос, значит, вы пока еще не женщина. У женщины такой вопрос не встает. Она естественно, внутренне, выходит на свою реализацию. Естественно, легко и просто. У женщины все просто, потому что она Женщина свободна, она творческая, она все. То есть, а мама, она ограничена. А у мамы конкретные обязанности. Поэтому пока она мама, бесполезна, Она свое предназначение не найдет. А вот только начинает раскрывать свою женственность, свои женские качества, и так далее, так далее. То есть, начинает входить в состояние женщины. Вот здесь у нее открывается ресурс. Вот мы сейчас... В нашем женском клубе, там у нас идет обучение женским качествам. И что характерно, раскрывая каждое качество, женщин поглощают прилив сил. Получается, какая-то новая энергетическая составляющая в них появляется. Они новые ресурсы приобретают. И это действительно так. Каждое женское качество, а их более двухсот, это качество открывает какой-то новый ресурс. Так вот, эти новые ресурсы, по мере их раскрытия, в основном женщины живут на пяти, от силы семи качеств. Редко какая женщина использует десять качеств. Представляете, какие же здесь ресурсы? Небольшие. А если она использует хотя бы тридцать или пятьдесят качеств? Представляете, во сколько раз увеличивается возможности, ресурсы, и предназначение открывается, горизонты раскрываются. Поэтому раскрытие женских качеств ⁇ это и есть обретение себя, обретение своей женственности и нахождение своего предназначения. То есть предназначение может найти только женщина. Мамочка своего предназначения mm -hmm. не найдет. Ну вот так. Ну да. Но тут, знаете, какой появляется момент, что начинается внутренний конфликт между женщиной и мамочкой, да, то есть женщина думает так, сейчас я пойду, значит, заниматься собой, в это время я не занимаюсь с детьми, а вдруг у меня не получится то, чем я буду заниматься, я еще и с детьми профукала все, и в итоге пойду лучше поем, да, или лучше, ладно, уж буду дальше заниматься с детьми буду плакать сидеть, потому что я не реализована я честно вам скажу, у меня тоже такое было и периодически до сих пор возникает, когда я выбираю между э, своими, своей работой, в которую я вкладываю не так много сил, как мне бы хотелось, да, когда я выбираю постоянно детей. То есть, например, у меня есть свободный час. Вот. Ну как свободный, ну, условно, у меня есть час, например, перед каким-то следующим делом. И я смотрю, что мне нужно сделать. Приготовить обед, погладить. Там, постирать, заняться своей работой, позаниматься с ребенком, сделать это, сделать то. И вот я выбираю вот из этого вот списка да, большого, я выбираю, что самое для меня важное. И чаще всего этим важным является либо ребенок, либо обед, когда всех нужно накормить. Да? И как бы я понимаю, что да, работа опять не на первом месте. То есть моя реализация как женщины, она немножко просаживается. Но я могу с этим как бы жить, да, и договариваюсь сама с собой, и все равно нахожу время, когда я занимаюсь только работой, и перед этим я переделала все дела обязательные, да, для того, чтобы не чувствовать себя виноватой, я все сделала, потом спокойно занимаюсь собой. Но есть женщины, которые даже не пытаются заняться собой, которые так и остаются в этом состоянии, потому что постоянно испытывают вину, если они будут чем-то другим заниматься, а уборка не сделана, полы не помыты, муж не накормлен, дети не одеты, домашка не сделана, не погуляли, в секцию не сходили, вот так далее. Вот. То есть вот, что вы на это скажете? На этот спич. Софья, здесь вот смотрите, вы, мы с вами уже разговариваем на уровне мастеров, которые помогают другим. Соответственно, мы с вами должны жить ну вот именно так мы говорим так как мы чувствуем и жить максимально приближенным к лучшему в наибольшей эффективности согласны mm -hmm. вам извините вы встали на этот путь в помощи другим вам нужно свою жизнь организовывать все лучше и лучше все радость и радостнее. это обязательное условие я к чему все это говорю? Вот вы перечислили много из того, что нужно сделать женщин действительно. А тем более и семья большая и прочее. Но а все ли ресурсы вы использовали для того, чтобы облегчить свой труд и свое участие в семье? А, может быть вам стоит подумать и пригласить помощников. Ведь на самом деле-то, если вы пожелаете, у вас будет достаточно ресурсов. Ведь если женщина пожелает, чтобы быть женщиной, чтобы она решала свои женские задачи, обязательно у нее будет достаточно ресурсов для того, чтобы это стояло. Перекладывайте на тех своих те задачи, которые можно переложить. К кому это, кто это делает профессионально, кто это делает даже с большей душой, потому что вы делаете по нужде, по сути, понимаете? Вам необходимо это с, не, с ожиданием, как я быстрее закончу и пойду там своим делом за. А женщина будет это делать, допустим, готовить с удовольствием, там, с радостью, это для нее песня и так далее. Может можно найти такого человека. Это, поверьте, это не столь дорого стоит, но если вы еще это пожелаете, вот будете направите это вот на свою реализацию женскую, мир обязательно это обеспечит. Ведет вам нужного человека и так далее. Как вот у нас в нашей семье, когда дочь появилась, Диана еще не готова к тому материнству, которому нужно девочке. К нам появилась няня, которая ну просто, знаете, мама-мамочка. И вот она вместе с, вместе с Дианой, в совокупе они составляли вот нужный тандем. Понимаете? То есть вот это все... Подумайте об этом, и вот вы, организовав свою жизнь таким образом, вы другим поможете, подскажете, что нужно то-то, нужно то-то, нужно взять себе помощников, найти какие-то, то есть переложить, переложить на кого-то эти обязанности. И тогда освобождается время. И тогда уже женщина, может быть, какая-то из них, может быть, не только ляжет на диван, захнув свободно, но и займется каким-то. Ну да, да, да, да. Понимаете? Вот я вам предлагаю начать с себя. И тогда угу. вы будете убедительны. Вы сейчас уже убедительны. Будете еще более убедительны вот именно в этом вопросе. И женщины начнут подниматься. Понимаете? Здесь же и культура. Надо... ведь вот Один из моих постулатов говорит о том, что женщина это министр культуры семьи. Так вот, культурно организовать свое пространство пространство жизни это не только самой все успевать как электровеник носиться по квартире и все все делать и еще и еще и еще что то так вот uh -huh. правильно организовать все подумайте ведь если вы пожелаете у мужчины будет достаточно средств в вашем доме обязательно появится возможность все это делать, все это реализовать. Я не сомневаюсь в этом. Потому что я знаю, что это так и, так и есть, так и происходит. Потом... На самом деле, вот вы знаете, да, вы совершенно правы. И у, у нас был опыт с няней, и у, и у нас есть несколько нянь, которые разного уровня, и, и заработка, и отношения к детям, да, и с особенными работают, всякие разные Uh, и я знаю, о чем вы говорите, и я понимаю, что во, во мног, многим ограничения мои, да, которые я сама себе ставлю, они у меня в голове. Конечно. Да, я, да, я, я даже вот перед, перед тем, как, э, э, когда, э, в общем, когда стало известно, что я приду к вам в эфир, я начала задумываться об этом, о многом. Да, о том, что бы я хотела сказать, как я к себе отношусь, как бы, что мне хочется поменять в своей жизни. Я понимаю, что на многие вещи я сама себя торможу и притормаживаю да, по какой-то причине. Я понимаю, что все причины, которые у нас есть в жизни, по которым мы что-то не делаем, они все уважительные, да, и они от чего-то нас оберегают, охраняют. Но для меня, да, как, как человека, который прекрасно понимает, о чем это, я понимаю, что я сама играю в свою игру, да, что вот э, я там не должна, например, что-то лишнее мужу говорить, а когда, и я, у меня даже такие, знаете, бывают такие моменты, я думаю, что у многих девчонок, которые нас смотрят, и у женщин, и у мамочек, бывают такие моменты, когда мы сами в себе прокручиваем разговор, который у нас состоится с мужчиной, и за него решаем, да, как он должен отреагировать, и сами не идем на разговор, потому что знаем, что он запретит, или, ну или что-то как-то скажет нехорошо. А когда мы все-таки идем и говорим, он говорит, ну хорошо, давай, окей, мы такие, блин, что-то вообще не то, как-то не так пошла игра, да? то есть, и это наши внутренние игры, и я вот прекрасно понимаю, о чем вы говорите сейчас, да, для меня уже становится в задача снова брать няню, вариант. это мужчина, да, который готов к нам выйти, Прошу, опять начали все писать, да что ж такое? Единственный момент, это нас останавливает реалии нашего времени сейчас. Мы, у нас все сидят дома, все на карантине, на удаленке, и не очень хочется чужого человека, ну, как бы, впускать вот в это пространство. Мы стараемся по минимуму пока что контактировать с людьми. Вот, поэтому сейчас пока такая ситуация, я распределяю на будущее обязанности. Значит, я вам э, и здесь помочь убрать вот этот формус. Вот, так, давайте. А то меня, я в театре уже сто лет не была. Дело в том, что вы излишне боитесь впускать свое пространство все. Поймите, если вы с благими намерениями, вы как женщина, с благими намерениями. Uh -huh. Реально, с благими намерениями. Что-то наметите, то это обязательно произойдет в лучшем виде. Не бойтесь. Не бойтесь этих, этих карантинных дел. На самом деле, они не так страшны, как вам кажется. Как нам преподносят. Все гораздо проще. Это да. это да. Это все гораздо проще. Я езжу по стране, я много... То есть у меня нет проблем, вот весь этот карантинный период я работаю даже больше, чем раньше. И не только в, uh -huh. в и так далее. Поэтому, пожалуйста, уберите страхи. Потому что страхи это тоже просто недостаток собственной свободы и недостаток собственной любви. Проявление любви. Если вы, uh -huh. если вы будете свободны, то поверьте, в вашем доме ничего не произойдет. Боящегося догонят проблемы. Вы знаете, кто боится. Ну, конечно. Да. Поэтому живите спокойно, радостно. И рядом с вами будет происходить самые лучшие события. Уберите страхи. Не на потом откладывайте, а сейчас включайте. Это важно. Если вы именно сейчас включитесь в этот вот процесс уже большего освобождения себя, это будет гораздо дороже гораздо ценнее, если вот, угу. вот вот тогда я, вы знаете, это за второй волной может последовать, третья, ну и так далее. В результате вы так и будете в одной поле. Расслабьтесь. Угу. Вот. Уберите эти страхи. Они слишком надуманные. А, дело в том, что а, человек, вот когда он свободен, когда он в любви, он даже если чем-то заразиться, то он и проживает это легко. У него легко все проходит. Понимаете? Поэтому не бойтесь, живите полноценность. Никто нас не ограничивает, кроме нас самих. Уж вы-то знаете. Да. Я-то знаю, да. Уж я-то знаю. Я сама это сделаю. Да. но ну, я уже делаю это, я прекрасно это осознаю, что я сама в себе там что-то придумала, а много женщин же даже не осознает этого, то есть им кажется, что вокруг что-то происходит, и они вынуждены с этим, так сказать, ну, как-то как-то реагировать на это, да. Вы уже как профессионал сделали первый шаг, вы понимаете, что все у нас здесь, другое дело, не, не всегда это реализует. Это да, это да психолог, это вообще-то, наверное, самая, ну, одна из самых опасных профессий. <свят> Потому что психолог, обладая знаниями, переходя на определенный уровень знаний, он берет на себя и определенный уровень ответственности за окружающих, за мир, за себя и так далее. То есть он повышает франку ответственности за все. И эту планку, на эту планку ответственности ему представляется весь набор проблем. Поэтому найти счастливого психолога это довольно редко, редкое явление. Это надо учитывать. Поэтому вы, как не просто психолог, а вы уже мастер своего дела, вы, пожалуйста, идите путем, путем радости. Для вас это просто очень важно. Ваша жизнь, радость и любви, она будет путем радости и любви для очень многих. И вы будете прирастать в И у вас все будет складываться все лучше и лучше. Для вас только такой путь путь радости и любви. Тогда все ваши психологические знания, весь ваш вот этот опыт, все ваши обстоятельства приобретают другие краски. Я вас просто... вот Сегодня у нас необычная встреча, <смех> больше говорю я, э, не мама рассказывает о своих э, задачах. Я привыкла, Анатолий, я привыкла, Привы... <смех> что, что мне все рассказывают, а я Кима. <смех> а почему? А как же вы других учите? Ну, когда они все выскажут, тогда я учу. А. Уж тогда, ну, тогда, тогда. я высказал, все, давайте теперь вы. вы, вы сейчас, когда вы говорили, что это мой путь, и из радости мне все будет, вы немножко колдовали? Конечно. Я на это и рассчитывала. Хорошо. Моя сестра, да, когда вы приезжали в Челябинск со спектаклем, моя сестра ходила на вас. У меня мама библиотекарь, и ну, это, этим все сказано. Сестра пошла, все там, да, писала мне потом. То есть, ну, она тоже все поняла, ей 36 лет, она не замужем и не собирается никуда. И детей ей хватает моих. Она говорит, все нормально, не надо. Вот, это так, Римарочка. У нас есть вопросы, кстати, между прочим. Там некоторые женщины написали вопрос, например, вот, одна написала, что за 200 качеств, как узнать? Женских. Идите в наш женский клуб. Он очень простой, очень там буквально доступная цена, по-моему, на месяц тысячи рублей, что ли. И вы там все получите. Главное, там получите даже не список этих женских качеств, а получите живое общение с женщинами, которые проживают эти качества. Там такой у них интересный чат. Я как-то раз заглянул. Это вообще супер, как интересно даже. Поэтому вам не список нужен. Вам нужно шаг за шагом проживать эти качества. Список что? Ну, список, список. Многие составляют целые списки всего, сколько дел, что надо сделать и что толку. Поэтому идите в этот клуб и проживайте. Будет легко у вас. Угу. легко. Вот, вы слышали? Идите. Я, может, тоже скажу. А, спасибо. А, Анатолий, знаете, у меня какой вопрос? Вот как вы сказали, что психолог, профессия психолога накладывает определенные обязательства и вообще нельзя, ну, редко встретить счастливого психолога. И я бы тут добавила, что накладывает определенные обязательства по отношению к детям. И это дополнительный источник вины. Когда ты ну, из, из позиции обычной матери общаешься с детьми, ты не всегда следишь за тем, что ты говоришь, как ты говоришь и что ты делаешь. Но когда к тебе приходят клиенты да, и рассказывают о своих историях, о своих детских бедах, и ты понимаешь прекрасно, как это работает, и, и все, все проблемы родом из детства, кто что сказал, и вдруг ты понимаешь, что ты все это тоже проделываешь со своими детьми. И вот такие осознания, они тоже, конечно, особенно, когда ты уже все проделала, да, и вот встречались ли в вашей практике вот такие, встречались ли вот такие истории, когда сами психологи косячат. Ну вот, вот как с этим быть? И сами встраивают в детей то, что не надо, и то потом с чем эти же дети ходят дальше к психологам. Ну это, конечно, просто супер. Это тоже вина. Чувство вины. Вы знаете, очень часто встречаю такие ситуации. Мало того, я сам иногда косячу. Так что... Потому что жизнь гораздо богаче всей, всей теории, всех наших представлений о ней. Она такие, если даже ты вроде бы, о, я все это знаю, окей, все, замечательно смотришь, оказывается, ты, тебя ставят перед фактами, где ты вообще оказываешься в нулевой точке. Ничего удивительного, знаете, здесь вот, София, здесь надо подходить философские жизни во первых нужно понимать во первых нужно понимать что мы все все приходим в эту жизнь для того чтобы ее познать для того чтобы в ней приобрести опыт все и дети и взрослые их родители и родители родителей они все пришли для этого пусть мы все здесь uh -huh. в этом процессе Изучаем себя, исследуем себя, свою жизнь, отношения и так далее, и так далее. То есть это процесс такой, он, как это сказать, он заложен природой, этот процесс взаимного общения, в результате которого мы приобретаем опыт. И вы знаете, uh -huh. сейчас много занимаюсь еще вопросами эзотерическими, и, наверное, уже это стало даже заметно моей аудитории. И я хочу сказать, что вообще-то, отрицательный опыт это тоже опыт и тоже важный опыт позитивный опыт это тоже опыт то есть нет опыта не нужно только есть опыт полезный а есть опыт приятный что-то накосячил и вышел разобрался в этом вышел из этого это уже это полезно. А когда ты что-то сделал классное, радостное, ну это приятный опыт. Так вот, опыт он остается опытом. И не надо бояться этого. И дети, если они что-то получили в результате нашего косяка, это их опыт тоже. Здесь же важно, понимаете, самое важное, вот в чем отличается э, психолог от э, не психолога. Психолог может хотя бы постфактум разобраться и понять, что он накосячил. И чем он э, психолог, как это сказать, более э, мастер, тем быстрее он это осознает, быстрее э, понимает. Ну, и самое Иногда в процессе. Иногда он в процессе это понимает. В процессе понимает, а потом уже и с упреждением. То есть он уже и стоп раз приостановился и уже не допускает этого. Это уже мастерство, когда ты не допускаешь таких вещей. То есть мы приходим, в... так вот, а психолог понимает, а не психолог косячит снова и снова, ходит по кругу и так далее. Вот важно не ходить по кругу. Не... Важно не то, что ты косячишь, а важно не повторять uh -huh. в косяки. Вот важно. То, что сорвались, то, что там то, вот это да. Это легко, это, ладно, это понятно. Но второй раз, ну ладно, уже хватит. Третий раз это уже будет много. Давайте, как говорится, обезьяна, обезьяне, я всегда вспоминаю такую поговорку, обезьяне три раза надо повторить, чтобы у нее инстинкт выработался. Человеку иногда больше надо повторять. Но да. я думаю, ну не обезьяна же я, почему я на третий круг иду? Вот, я уже выхожу из этой состояния. Так что... Не бойтесь э, совершать ошибки, э, выходите из них с каждый раз все более эффективно, все более, э, с, большим, э, с большей результативностью, с большей радостью, и все, все будет окей. Не, здесь никакого чувства вины. Все мы здесь приобретаем опыт. Из-за детей не надо расстраиваться, они тоже для этого пришли эти души. Они все это понимают. Мы все соб мы собрались в этой семье для того, чтобы все это прожить. Мы все, э все это запланировали. Мы все это создали заранее. То есть вот такие, вот, такие такое понимание облегчает э решение всех задач. Не упираешься лбом в стенку, а понимаешь, что в общем-то... Ну что ж, мы сюда пришли, мы осознанно пришли. Мы осознанно выбрали этот путь, мы осознанно выбрали эту компанию семьи семейную, в которой мы сейчас живем. Мы осознанно решаем какие-то задачи. Все это мы сделали. Ну, вот так. Вот так заранее, так заранее. И здесь, вот знаете, я полностью с вами согласна, потому что реально это знание сильно облегчает жизнь и вообще проживание любых ситуаций, когда ты такой, ну, ладно, окей, окей. Я не я, даже если я не могу это объяснить, уже только допущение этого делает все гораздо легче. Но здесь возникает вопрос у очень многих моих православных клиенток, да, которым я даже не знаю. Я, ну, вот эту мысль я подаю обычно немножко по-другому. Как вы к этому относитесь, кстати, вот с точки зрения православия, как вот то, что заранее, там же вроде бы все не так, или так? То, что заранее душа выбирает. Вы знаете, там тоже это присутствует. А как же? там понятие души в православии есть. И душа приходит, это тоже, ее приглашают и прочее. То есть там все эти термины тоже присутствуют. Там я не вижу. Mm -hmm. Вот в этом так и не вижу. Там другое дело. То есть отрицается э, прошлое, там, жизни. Там, да. Это, да, да, да. Но сюда и не надо особо заходить. Хотя иногда mm -hmm. просто необходимо. Иногда просто не Потому что часто оказывается именно там. Понимаете? Вот сегодня, вот смотрите, сегодня у меня была интересная консультация с женщиной. У нее не складывалось, никак не складывалась семейная жизнь. Ей уже за 40, нет семьи, нет детей, и все никак-то не uh -huh. складывалось. Но вдруг так получилось, что дочь маленькая дочь брата оказалась в таком состоянии, что ее нужно было забрать. И она ее взяла и ее начала воспитывать. Ей досталась эта дочь не в очень хорошем состоянии, там, и эмоциональном, и психическом, и физическом, и умственном. То есть она ее и она занялась ей, она включилась в нее. И вот она ее вывела уже на нормальный уровень, она уже идет в нормальную школу и так далее. И вот э, оказалось, э, и встал вопрос, возвращать ей э, или нет? Э, оказалось, что эта де... То есть вся ее судьба, этой женщины, сложилась для того, чтобы эта девочка пришла к ней. Потому что именно... Вот на, здесь именно открылось, что прошлые жизни они прожили так, что им нужно было в этой жизни встретиться и прожить совместно очень важный этап жизни. И вот она сейчас, увидев это, осознав это, прочувствовав это, я ей помог все это увидеть, осознать, она просто, вы знаете, как груз с плечи, с плечи свалился, и она, поняла, она почувствовала радость. И она с этой девочкой теперь... Будет уже по-другому взаимодействовать и жить и радоваться и так далее. Поэтому иногда вот, знания о прошлых жизнях они тоже иногда нужны. Анатолий, вы меня натолкнули на такую мысль еще по поводу вины, опять же, да, если у нас вина. И меня это волнует, и я думаю многих матерей волнует невозможность дать вообще все ребенку. Все самое лучшее дать ребенку, водить на все секции, там, которые он хочет, или некоторые просто не успевают водить, некоторые матери, у которых пять детей, например, с кем-то занимаются, с кем-то нет, и постоянно ощущают вот это вот ну, состояние, что не успевает, да, даже если сняни есть, даже если какие-то горничные, а вдруг это не то, что нужно ребенку, понимаете, вот что касается особенно, особенных матерей, которые воспитывают детей с особенностями, да? здесь еще ответственность за выбор реабилитации, лечения, что да как делать, а результата нет, ты постоянно в этом состоянии находишься, и все время у тебя звучит тревожный голосок, что в 16 лет он скажет, почему ты меня не заставляла, когда Нет. сейчас ты выбирала что-то другое. Вот как с этим быть? Вы знаете, конечно, в каждой ситуации есть конкретные какие-то рекомендации, но в общем можно сказать следующее. Если вы хотите снять вообще все какие-то чувства вины, то создайте классное классное пространство любви в доме, милая женщина, стань супер женщиной, чем более ты будешь женщина, тем более вокруг тебя будет пространство женское, тем более будет комфортно вашим детям, тем более они сами все решат, найдут, определяться и так далее, они гораздо легче будут, они будут самостоятельны, они будут находить свое место в жизни, свое предназначение легко, если в доме женщина, не мамочка, а женщина. Вот этот вот парадокс вот этот. Повернись со стороны, uh -huh. в сторону себя, Раскрытия себя, стань сама свободной и реализованной женщиной. Тогда твои дети обязательно будут свободными, реализованными людьми. Понимаете, детям можно дать только то, что ты имеешь сам. Вот это все очень просто объясняет. Поэтому Мама, стань женщиной, раскройся максимально. Рядом с тобой обязательно в этом случае раскроется мужчина по максимуму. И все, и у детей жизнь будет классная. И не надо даже задумываться, куда их вести, куда их направлять. Друзья, я прошу прощения, у нас заканчивается время. Софья, uh -huh. я за этот замечательный наш эфир. Вот он опять же прошел очень необычно. Шестой эфир с мамами. У нас в честь праздника мам. В воскресенье будет замечательный эфир. Мы решили в воскресенье в сам праздник провести эфир. Я проведу эфир с двумя мужчинами. То есть в день проведу о мамах о материнстве с двумя мужчинами. Так что приглашаю на встречу. Софья, желаю вам счастья. Спасибо. Спасибо. Благодарю. вам желаю, чтобы вы творили свою жизнь легко и радостно.